Друзья, доброе утро всем. И Сегодняшнее видео будет о результатах прошлой сессии. На днях у меня в принципе нормально получилось занять 52 место, но сама сессия началась пол седьмого вечера и закончилась пол пятого утра и мне хотелось бы показать вам нарезку, где в принципе, мне удалось пройти так далеко. Как я уже сказал, в одном из турниров мне участливилось занять 52 место. Не сказать, что это хороший результат, но тем не менее, это лучше, чем предыдущие мои были сессии. Игроков было достаточно прилично. 6263 игрока. Общий призовой фонд турнира составил 18413 долларов. Турнир был за 3 доллара 30 центов. Ну и, в принципе, давайте посмотрим, что же мне дало пройти так. Максим! This just turns me on the biggest. I'm